Твоих глаз звезды светят, небо во груди там, где сердце. Девочка вселенная для меня, живущая жизнь во мне. По винам. Чтобы я не сгорел, держи дистанцию оттуда. Об Главные темны, я хочу родиться вновь от тебя, живущая жизнь во мне, по венам артериям. я передаю.